Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это вспоминает ли, скучает ли. Будет выбрано 7 у нас позиций, 7 карт, и мы посмотрим, вспоминает ли, скучает ли данный суграждан, человек, женщина, мужчина, кого вы там загадаете, смотря кто вы. Поэтому, дорогие мои, давайте первое. Давайте второе. А вот это почему? Давайте почему еще? Вот, вот почему? Почему да или почему нет? А, третья. Угу. Давайте четвертая вот такая. Знаменательная. Так, четвертая. Или знаменитая. Так, четвертая. Давайте пятая. Выберем пятая. Пятая, пятая. Вспоминайте, скучайте. Пятая. Давайте шестая. И седьмая. Будет 2. Две-две, если что. Так, если что, выбираем. Семь позиций скучает, вспоминает ли? Можете две, ну, по -по потешьте, потешьте, потешьте. Угадайте все дела. Ладненько, давайте. Немножечко давайте вот так. Во, отлично. Чтобы я и не запуталась. Так. так. Это, это, это, это надо помнить так давайте вот так. Ага. Угу. так здравствуйте кто выбрал первый вариант так вспоминает ли скучает ли тюрка чаш Давайте посмотрим Наверное, второе, мы будем вопрос, да, вспоминает ли, скучает ли, какие эмоции испытывает, скука ли, не скука, боль, не боль. Я больше так задам вопрос, нежели, если скука, оно выйдет. Если не скука, что-то другое тоже скажу. То есть, в самом видео, скучает ли, будем смотреть, да, но больше, конечно, смотреть эмоции. Короче, все, давайте пятерка. Чаш, рыцарь, Надеюсь, себя вы не особо загадываете. Ну, ладно, семерка и Пашек. Отскучал уже, хочется мне сказать, данный человек. а Возможно, даже и совсем. Нет, здесь больше... Нет, я не особо вижу скуки. Вспоминает ли... Пятерка чаш, рыцарь, Пентакли, восьмерка, чаш. Дайте еще хрена лысый. Спасибо. Верховная, окей. Я бы здесь немного сказала в двух вариантах. Вот этот вариант. Почему пятерка чаш? Это у нас все-таки больше, конечно, карта депрессии, депрессивности, печали, плакания, депрессии, страданий. Вось... Здесь у нас еще и рыцарь и восьмерка чаш. У меня есть несколько все равно развитие событий здесь. Первое развитие событий. Если человек очень любит, маза... любит мазохизничать, то да. То есть, если человек реально мазохист, то может скучать и вспоминать вас одновременно. То есть, вот здесь, смотри дело вкуса. Почему я так сказал Ну, смотрите. Вспоминается, конечно, здесь как вариант «возможно», я не исключаю, но здесь больше горечь, больше страданий, больше неприятных каких-то вещей. Говорю, если человеку вы дороги, давайте так, если этот человек пишет вам «дороги» и тому подобное, он, если имеет человек связь, контакты, тому подобное, если человек любит боль, то да. Если, если, если человек не имеет с вами никаких контактов, то я бы сказала больше скорее нет. И немножечко отстраненности по этому вопросу и ненужности в этом. То есть вот здесь я бы сказала так, если вы с человеком имеете связи, имеете контакты, то человек сталкивается с какими-то больше, кстати, негативными какими-то больше эмоциями, либо негативными воспоминаниями. Но при этом с вами имеется контакт, и при этом да, может вспоминать, да. Но если человек с вами не контачит, вот здесь я навряд ли скажу, что он с вами имеет какие-то, вспоминает и скучает ли. Скорее человек больше сохраняет больше оптимизм в любой ситуации, нежели погружается в какое-то непонятное болото. Но здесь воспоминания и скучания, а здесь основано больше на каких-то переживаниях, страданиях и боли. Здесь, возможно, какая-то ситуация, которая была этим спровоцирована чем-либо. Ну здесь вот я бы сказала больше в двух контекстах, либо человеку в принципе, еще раз, давайте, правда, если, если хоть как-то дает о себе знать, даже общаетесь, вы как-то встречаетесь, общаетесь, то здесь да, вспоминает, но не очень приятную, невыгодную для себя позицию. Не особо человеку это приятно. Конечно, человеку не особо комфортно, но приходится с этим мириться. Скучает ли? Ну как, если он только мазохист, то да. Если, соответственно, человек от вас, давайте так, отстраняется всеми силами, а вы там на него, вот здесь, ну, навряд ли он даже скучает, но вспоминать приходится. Давайте уже так будем судить. Немножко противоречия в картах есть но больше в негативном случае поэтому я сказала человек если любит какой-то негатив любит самоистязания либо а, жертву себя строит, либо это в порядке этого человека вещей то да если нет если человек отстраняется всеми путями и силами не хочет с вами общаться то немножечко я бы сказала здесь больше что нет а зачем оно но если человеку приходится с вами общаться, все-таки приходится какие-то вещи для него как-то вспоминать, и есть какой-то привкус гор горечи. Могу предположить, что между двумя людьми по этой позиции, либо ä, произошло какое-то неприятное ситуация, событие, какая-то вещь дичь неприятная, которая, с с, возможно, чем-то спровоцирована была, какими-то не непонятными грюзами о ком-то о чем-то. Ну, давайте здесь вот. Если человек не мазохист, то вот, вот если человек нормальный, адекватный, но при этом с вами не общается, то я бы сказала, что больше не вспоминает и не скучает, потому что а зачем оно надо? Семерка жезлов мне немножечко тут напрягла, семерка жезлов является основой всякого интересного. Поэтому я и немного разделила здесь расклады, смотря в каких вы отношениях. Потому что реально человек может мы мазохизничать, всегда может э, думать, что он жертва ваша, ты виновата, все дела, ну допустим, предположим. То есть человек вспоминает, человек в принципе. Но вот э, скучать ли, вот это вот тоже вот, вот это как-то вот, вот я бы сказала, что все равно как бы не. В любом как-то случае больше нет, чем да. Поэтому вот здесь не особо понятно. Семерка жезлов сыграла свое дело с восьмеркой чаш. Поэтому, дорогие мои, здесь вот, вот какой у вас вариант? Вот, понятно. Поэтому вот не общаемся. Ну, я бы сказала, что если кто здесь не общаетесь, то скорее всего а зачем? Десятка мечей это закончить. Десятка мечей это конец. Это чего-то все зачем? Зачем оно мне нужно? Давай поставим точку. Семерка жезлов, паш жезлов, солнце. Здесь немножечко на своем человек мнении. Возможно, человек бучится, либо человек против, либо человек. И есть определенная какая-то позиция, которая с вами не согласна. Зачем с вами дальше что-то? А зачем вообще это вспоминать? То есть немножечко бы я бы сказала. Возможно, если так, если человек в принципе на каких-то, если человек, если вы с человеком разошлись хорошо, то может вспоминать только некое хорошее с вами. Вот здесь вот я бы еще бы сказала немножечко такой момент. Если вы реально разошлись хорошо, спокойно, нормально. Но человек, я не вижу, чтобы вспоминал, но может именно, давайте так, припоминать какие-то позиции больше положительного характера. Здесь не особо простая позиция, но и нелегкая. Больше смотря, конечно же, скорее всего, от ситуации. Поэтому, ну вот здесь, в любом случае, здесь не та позиция, которая вспоминает и скучает. Только говорю, если захист полный. А так нет. Так больше, конечно же, нет. Вот, я, в принципе, надеюсь, мы поняли друг друга, дорогие мои. Давайте дальше. <как> Давайте дальше. Так, здравствуйте, кто выбрал второй вариант, вспоминает ли, скучает ли. <как> Вспом... А что? А что вспоминать? <как> У нас тут Смертушка, скучает ли десятка жезлов. А, б, б, о чем тут? О чем тут? Вспоминает ли, скучает ли? Ага, это интересно. Здесь человек, кстати, может вспоминать, но не скучать. Вот здесь больше не скучать самоотверженный, кстати, человек сам по себе. И человеку больше всегда, ему нужны факты. Не-не-не-не-не. Вот здесь может не скучать, но вспоминать может. Как-то вспоминать вы можете всплывать. Всплывать. Намеренно я не вижу здесь вспоминания, а всплывать можете просто так. То есть какие-то вещи могут с вами быть соединены, может у человека что-то от вас, от вас осталось, у человека. Может такое быть. Может вспоминать, но не скучать Здесь не-не-не-не Не-не-не-не-не Ну давайте Ну не-не-не Здесь человек принимает Решение, здесь человек всегда Говорит свое слово и она практически Всегда последнее Человек, кстати, не уступает никому Больше такой самоотверженность, горды не может Страдать, кстати говоря Поэтому здесь вспоминать, да, всплывать можете Но не скучать Тяжело скучать на пустую голову Поэтому давайте так Дорогие мои А возможно просто занята она не вами Поэтому вот здесь вот нет Не, -не, -не. не скучает, но всплывайте Возможно что-то остаточное Еще раз говорю Либо может быть осталось Кто-то что-то Может детяшки, может быть еще что-то осталось Как бы вспоминать Но скучать не, -не, не Я прям сразу говорю <свист> Человеку не до вас, человека не скучает. Возможно, просто человек с вами, да? <свист> Немножко не могу сказать, что с вами. А по смерти это обычно вспоминает ли? А... Вот хочется сказать, а что именно вспоминать-то? Вы можете всплывать. Может быть, что-то с вами связано, Может какие-то эмоции, может какие-то приятные свершения. Либо в молодости, либо еще что-то но вспоминает нет, здесь всегда смерть это такая карта где, где момент у нас э, как, вот, как ничто Карта ничто. Эта карта является смерть. Не всегда она имеет трансформационный эффект. Она всегда имеет эффект переходный. А так как переходы обычно сопровождаются, как давайте с поезди. Вот переход чем сопровождается из поезда в поезд? Да просто тамбуром. Нич там ничто не стоит. Там обычно курят люди, там успокаиваются. Поэтому и здесь смерть, она такая карта, которая сопровождается ничем. Пусто не густо поэтому вот здесь не -а. вспоминать может но всплывать а, не просто да там надо подумать о ней о нем нет не про этого человек просто а, тут достаточно возможность передавать либо жестковато в изречениях человечку у вас а, возможно подозрительно поэтому... не, -не, -не, не, здесь я прям сразу говорю а, давайте дальше здравствуйте кто выбрал третий вариант Восьмерка мечей. Знаете, скучает ли? Скучает ли что-что-что-что-что? О, туз чаша. Вот это интересно тройки. Вспоминает ли восьмерка мечей? М -м -м. Восьмерка мечей. Сопровождается тройкой Пентакли. Король Пентакли. Может такое происходить, но с оттенком. Сразу говорю, здесь оттенок воспоминаний он может рассказывать. Ну, то есть, человек может вспоминать, да. Но больше как дела делались, либо какие-то больше физические вещи, либо, может быть, с вами что-то там, не знаю, дружбу мутил. Работал вместе. Может такой момент всплывать тут также, но здесь скучает лей. Здесь туз чаш. Башня, вот и десятка чашек, и уф, как, надо а, подумать, так, ну, ну давайте от башни посмотрим еще, окей, девятка мечей, также здесь идет контакт не контакт, я бы сказала, немножко mm. больше, Скучает ли, как будто, а зачем то же самое? Человека могут переполнять эмоции, но не эмоции скучания. Это не скучание. Здесь больше переполнение каких-то эмоций по отношению к вам с оттенком логически теперь думать что-то что-то так вспоминает ли возможно возможно какие-то воспоминания есть но вот скучание мне подвергают жуткие сомнения обычно это не скучание это обычно переполнение каких-либо эмоций по отношению к человеку М -м -м, если в таком контексте сколько также контекстов могу сказать давайте так во первых здесь скучает ли не то слово не то выражение по отношению к этому человеку и тут к отношениям вообще то есть здесь как-то не об этом должно идти речь здесь больше идет речь о смотрите если вас что-то связывает здесь больше Возможно, какие-то боязни и предостережения, если вас связывают какие-то узы. Семейные, прачные, либо были. То есть здесь может быть человек как-то парень. Больше, я бы сказала, немножко даже если человек вам. Два давайте предположим, здесь вот такой момент, что может, в принципе, проиграться, что люди здесь имеют какие-то связи, то есть между собой до сих пор. Допустим, там дети, либо что-то вместе, либо что-то связано с этим человеком. То здесь может такое, но здесь больше как чувствовать немножечко волнение по поводу вообще, по поводу, возможно, вас, возможно, вашей семьи и тому подобное. Если вас связывают какие-то все равно вещи. Это раз. То есть здесь чувство больше волнения, испуганности, и, возможно какой-то раздор, и, возможно какой-то взрыв, либо какой-то… Как разочарование тут тоже, кстати, может играть. То есть здесь не скучание, здесь, возможно, некая разочарованность. Это раз. Это такой один раз момент, это когда людей здесь связывают общие дети, либо что-то это. Здесь также может и не разочарованность, а здесь может быть именно переполнение эмоций в плане страхов по поводу вас, либо ваших отношений, либо по поводу вашей семьи, Возможно, что между вами связывает. Возможно, есть такое. Если между вами и вспоминает, да, здесь приходится вспоминать, то да. Вспоминает, да, и при этом волнуется, и при этом переживает, если у вас связаны какие-то узы. Если здесь связи никакой нету, давайте предположим, что человек просто вот загадал, и связи вообще нет, допустим вспоминает ли здесь тоже как возможно вспоминает но скучает ли тут также не скучание здесь все равно не скучание даже если вас ничего не связывает возможно это все уже отжило это все уже отжило и вы можете нести за собой головную боль дорогие мои здесь может реально человек в принципе если идти вот так то здесь человек может отказаться от какой-либо скуки от по, по вам, и просто вы будете... Здесь, если в негативном ключе, вы можете иметь эффект головной боли для этого человека. Очень сильный эффект, но эффект особо неприятный, о а вас думать не хочется. То есть вот здесь может, кстати, проигрываться как-то больше в негативную сторону, что думать ты не хочется, не скучаешь, и... Как-то да фу, -фу, фу зачем оно мне надо? Вот, это больше в негативном ключе, если у вас человека ничего не связывает, и если. В принципе, но ну, это такой момент. Если с человеком вы плохо общаетесь, предположим, вы плохо общаетесь. Здесь также эмоции, но здесь больше все равно переживания происходит по отношению ко всему, может быть, по отношению к вам, либо у вас, либо у него, но здесь все равно вспоминает, То есть воспоминания здесь проигрываются в любом случае, в каких бы ситуациях бы ни были. Но вспоминается больше, конечно же, то, что является действительным и нужным в данный момент для человека. То есть, возможно, человек вспоминает только по каким-то причинам, потому что он там вам должен, либо потому что он должен что-то с вами сделать, либо как-то связаться и тому подобное. Должно. Если человек, в принципе, вы не имеете конкретно Контакт, что человек больше вспоминает то что было происходило либо то что он дал по отношению к вам либо то что вы ему дали по отношению к чему же к чему научили то есть вот здесь вот с таким привкусом и с таким моментом. но здесь не скука здесь больше переполнение каких-либо эмоций возможно шок возможно какой-то какие-то переживания здесь могут происходить и смотрящего в каких ситуациях описывала выше Здесь либо того, того, что вы можете иметь какую-то головную боль и какой-то быть проблемой для человека. Это может, в принципе, происходить по сочетанию таких карт. То есть вы были когда-то всем, стали ничем, но вы от после вкуса от вас все равно осталось и не очень приятное. Поэтому, дорогие мои, здесь не несколько. Ладненько. Вот здесь, короче, как-то... Так, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал... Так, третий, так, четвертый, пятый, а Четвертый, четвертый. Да, четвертый вариант. Королева чаш. Соминает ли? Королева чаш. О, а вот здесь... больно скучать здесь также больно немножечко скучать а здесь присутствует некая боль вот здесь я бы сказала немножко возможно не обида а здесь присутствует боль по отношению к вам Вы человеку сделали больного человека как то разорвали здесь здесь именно пахнет не обидой а болью это это не скука это боль а больше эффект боли то есть это присутствует, даже воспоминает вас. Вспоминает ли? Может. Достаточно да, да-да, с наплывом каким-то эмоций, чувств. Да, человек ваш может, кстати, вспоминать по каким-либо обстоятельствам, связанным с финансами, деньгами, либо какой-то как, недвижимостью. Поэтому вот здесь вспоминает, да, ну больше, конечно же, да, нежели нет. Возможно, даже, да, здесь, здесь какая-то нуждалка. Возможно, здесь, кстати, люди по нужде друг к другу общаются тоже. Но здесь не особо приятно. Здесь позиция больше обиженности, неприятности и какой-то несостыковки с вами, чем нежели что-то другое. Здесь, здесь вот здесь иначе. Это не скучание. Это, вот, это пахнет здесь каким-то, но ну, не то, что предательством. Нет, не предательством, а больше каким-то, ну, как-то концом, но все равно остаточным явлением. То есть все равно. Да, человек не отказывается от своих слов, и от своих действий, и от своих чувств здесь. То есть человек что-то припоминает вам. Вот здесь может такое, кстати, происходить. Если вы человека обидели, то человек помнит обиду. Если вы человека как-то что-то сделали, человек это до сих пор перемусоливает. Возможно, какая-то нужда здесь способствует какому-то воспоминанию о вас. Либо просто по наитию, либо просто вот по ощущениям, по эмоциям, может, по тому, к чему было раньше. То есть вот здесь может такое, в принципе, проигрываться. Воспоминания, да, могут здесь присутствовать, но скучает ли? Нет. Но здесь скорее обижен, чувство не особо определенности. Вы можете даже человеку нравиться, но при этом нету скуки. При этом есть какое-то чувство, чувство заканчивания обиды и чего-то колкого и неприятного по отношению к вам. Поэтому, дорогие мои, вот здесь как-то так. Да, я бы не делила даже на есть или нет в отношений, либо какой-то связи, либо каких-то переписок, здесь даже бы не делила, вообще, без разницы, как, в каких вы отношениях, здесь вот, вот именно так. Ладненько, давайте дальше, так, четвертое, пятое, здравствуйте, кто выбрал пятую позицию, император, вспоминает ли, э, скучает ли, рисок давайте скучает и вспоминает Если человеку необходимо это вот как ни странно, если есть выбор то лучше нет Да, да нет подождите да нет скучает ли не скучает скучает не скучает. Вот здесь осторожно, пожалуйста, кто выбирает эту позицию. Очень сильно осторожно. Потому что здесь такая позиция, которая может говорить о скучании человека, о хотении, возможно, каких-то встреч, вторых шансов, капровисов и тому подобное. А если мужчину, то подавно, если вы загадывали такого. То есть какое-то развитие, какое-то хотение, возможно, что-то с вами сделать. Тут у человека есть. Поэтому осторожно, пожалуйста, в принципе... Кстати, здесь похоже, как, может, на нового знакомого, либо на старого, но который хочет 2 шансы, кстати. Вспоминает ли? Но не то, что по нужде. Хотя вот это очень-очень-очень некрасиво, это слово, я понимаю. А как сказать иначе? Если человеку это нужно. Вот, вот давайте не по нужде вспоминает вас по каким-либо, да? Но человеку, если это необходимо, он вас вспомнит. Если нет, он вас отбросит. Но здесь я бы сказала, что больше позиция немножко такая, дающая очень много всяких, всяких фантазий по поводу, по отношению к вам. Немножко она такая, поэтому я сказала, а, а пожалуйста, осторожнее, если вы ее выбираете, дабы не погрязнуть в своих каких-то фантазиях по отношению к этому человеку. Даже если вы, допустим, вспоминаете там подружаньку и тому подобное, человеку, если надо, вот здесь он вас вспомнит. Но почему-то какая-то здесь происходит некая нужда по императору по тройке пентаклей, и десятке жезлов. Десятка жезлов меня останавливает в этом плане, чтобы сказать, что вспоминает да. Здесь император, здесь, здесь есть какая-то власть, здесь есть какое-то право. Поэтому я и сказала, если человеку нужно по тройке пентаклей что-то там вспомнить, что-то сделать по отношению к вам и каких то эмоций, либо какие-то, не знаю, отношения с вами иметь, Здесь, здесь не скучание, здесь скорее что-то построить, возможно, с вами, либо как-то, возможно, с вами что-то обговорить, возможно, это да, но здесь не скучает. Здесь больше вспоминает по нужде, возможно, по зарплате, возможно, по бизнесу, либо тому подобное. Тут может проигрываться, кстати, очень хорошо бизнес, если у вас молодым человеком, либо у молодого человека с вами, но обычно у нас девушки загадывают, поэтому я и говорю, если есть бизнес. Вот, присутствует у человека, то здесь да, вспоминает, потому что ему так надо вспоминать, потому что у него есть какая то власть, время, допустим, либо тому подобное. То есть, вот здесь я могла бы сказать немножечко так. Если это у вас как, какой-то человек, который с вами общается, то здесь. здесь надо вспоминать о вас, <смех> <смех>, человеку, дабы что-то что сделать. То есть, возможно, даже э, какая-то диспотия, то есть диспот диспотивные какие-то тирании и тому подобное, отношения здесь, кстати, тоже могут проигрываться, но я бы не сказала, что это является здесь основой по королю чаш. Mm -mm. Э, поэтому, дорогие, здесь вот, короче, как-то так больше вспоминают, когда, если есть время, если есть э, величие средства и есть хотение, вспоминай. Возможно, по долгу, либо по долгу службы, либо по долгу какому-либо по отношению к вам, да. А супружеский долг, да, вспоминать приходится. Поэтому, дорогие мои, если у вас супружеские реально долгий, туда, Но не скучая, здесь, конечно же, больше хотения всякого вкусного, интересного и что-то обговорения, нежели каких-то скучаний. Поэтому, дорогие мои, осторожней, пожалуйста, этой позиции. Если загадываете на начальника, то тоже начальника, подчиненного и тому подобное. Ну, короче, как-то так. Ладненько. Ладненько. Так, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас шестой вариант. А звезда <свес> вспоминает ли? Давайте скучает ли? скучает ли умеренность это интересно вот, вот мне вот свечи интересно она вот такая пошива прям пипец ладненько вспоминает ли скучает ли здесь также я бы сказала здесь определенно у вас играет значение вместе а, если у вас какая-то связь и тому подобное очень большое играет значение прям сразу по двум картам могу сказать сразу а, поэтому вспоминает ли Здесь да. Вспоминаю, скучаю здесь, да. Здесь ко всему, да. Дорогие мои, вот здесь, вот здесь чистейшей воды может такое происходить по всем фронтам. Здесь больше такого момента, ниже как-то иначе, да. Да, кто бы вы ни были. Давайте так. Нет, здесь по-другому не, я, я, я да, да, вспоминает, да, скучает, да. Вот здесь может признаки скучания быть, присутствовать, да. А, но в то же время я бы хотела сказать немножечко так. Если вы его затрагиваете душу, если вы его затрагиваете, если вы э, в его доме, если вы в его мыслях, и если вы с ним общаетесь, то да, если, соответственно, а если нет, вы не общаетесь, и вы не, я бы немножко здесь бы оттенок бы не сменила без скучания, а просто проживание жизни и без куки. Вот здесь я прям сразу скажу, вот какой-то такой момент, потому что здесь у нас также семерочка жезлов так у нас вмешалась, втесала, скучает ли, то здесь определенное ощущение по поводу вас присутствуют. Но если... Давайте малый процент, если вы без него, он без вас, и он по вам до сих пор скучает, и все жить без него не может. Это малый процент, он может, но очень малый процент, если это проигрывается. Больше, конечно же, проигрывается тот момент, когда вы, когда вы хоть как-то общаетесь, общение есть, контакт есть, и здесь может момент скучания быть, присутствовать. Если контакта здесь нету, здесь скучание быть особо не может, и здесь человек, в принципе, не дает особо себе скучать, есть какие-то эмоции, чувства, которые Должен затрагиваться кем-то иным, а не вами. Поэтому вот я вот, вот, вот здесь я ограничу немножечко вот такой полет вашей фантазии. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Здесь это такой вот, такой вот, такой маневр, маневр. То есть, да, но здесь маловероятно, что скучать, если он без вас и давно и тому подобное, маловероятно. Больше какая-то спокойная какой-то период жизни сейчас идет, возможно, что-то там человеку что-то не нравится, либо что-то его тревожит. Это может проигрываться именно так. Возможно, уже оттревожилось все. Поэтому, дорогие мои, давайте. Дальше, здравствуйте, кто выбрал у нас седьмой вариант, у нас две. Вспоминает ли, скучает ли, вспоминает ли? Похоже, вы видать человека загадаете. Ну, он вспоминает ли? Да, он человек, окей. Хм, а скучает ли? Ой, хитро. здесь такая хитрая позиция. Шестерка жезлов вспоминает ли шестерка жезлов, восьмерка мечей. Ну, вот здесь я бы сказала немножечко вот здесь навряд ли. Что знаешь, это типа а-ля временами, но это возможно, но это через пень-колод, но так. Ну ты не думаешь, что да, но так, ну, ну не. Но здесь немножечко с таким сочетанием, с таким привкусом карты. Ну, возможно. Ну, ты так особо не рассчитывай, ну так возможно. Но здесь больше, конечно же, основано на том, что человеки и человеки, люди, больше имеют холодные отношения, либо вообще их нету, больше здесь такие моменты, нежели как-то иначе. Даже если вы вместе с этим человеком, ну, возможно, вспоминает, ну да, ну а скучает ли, вот это большой вопрос, потому что я скуки-то здесь не вижу. Давайте так, если человек в принципе с вами общается, то здесь, допустим, да, хоть какие-то связи имеет, я не вижу, чтобы также человек скучал. Человек при своих чувствах, при своих эмоциях по отношению к вам, он об этом уже сказал, он об этом уже сообщил. То есть вот здесь немножечко есть такая жесткая прямолинейность, либо вот хочется сказать вот, как, вот этого человека, которого вы загадали. То есть здесь поверьте, пожалуйста, человеку, потому что человек всегда не то, что говорит правду, но он больше акцент, все-таки он знает, что он думает, он знает, что он чувствует, но он чувствует к вам определенные эмоции, определенные чувства, он об этом уже вам сказал. Здесь вот немножечко с таким посыл, посылом. То есть здесь может быть и ничего не чувствуете. Полностью холод. Да может такое, в принципе, происходить. Но также здесь может и чувствовать какие-то эмоции. Тоже может. Но человек это сказал, человек уже пояснил, человек уже сказал какими-то своими. Возможно, уже доказал это. Я не вижу здесь скуки просто. Вот здесь без скуки. Здесь как все-таки. Ну, давайте еще. Да, дорогие мои, я вот скуки здесь не вижу. Даже если какие-никакие чувства, здесь нету скуки. У кого-то здесь нормальные в принципе могут даже проигрываться отношения, даже рабочие. Ну и причем очень сильно веселье тогда к вам испытывается. Если вы если вы вместе, либо хоть как-то, то есть человеку с вами как-то весело, возможно, приятно и комфортно. Но если человек сказал, что неприятно ему с вами, человек не врет здесь. Здесь очень сильно стабильные такие карты, которые не особо дают куда-то налево, куда-то направо идти. В эмоциональном и в чувственном плане у человека к вам. Вспоминает ли? Вот, вот, вот это вот не очень. Вот чтобы я сказала, что да, да, нет. Больше, если вот надо, если вот так, но ну, это так, вот средней паршивости воспоминания. Давай так. Возможно, просто человеку прав. Человек сказал, что, допустим, он вас не нуждается. Человек, значит, вас нет нужны, нужды просто вспоминать. Человек все сказал, человек все предоставил, а зачем же еще какие-то доказательства? И Если человек в вас нуждается, еще раз говорю, если он доказал, что все-таки а вы этому человеку да, там, нужны, не нужны и тому подобное, то здесь все равно, я бы сказала, все равно с, с определенной периодичностью тогда вспоминает, но если только как-то надо и по нужде, и если необходимо, здесь также «если необходимо». Может, ему и вспоминать не приходится, а вы рядом. Вот здесь тоже может, в принципе, такое проигрываться, либо вы часто видите. И зачем вспоминать, когда вы часто видитесь, я и так с ней вижу, допустим. Но здесь вот такая через пень-колоду воспоминания, и эм, скучает ли? Здесь определенно уже человек показал, сказал, и всё, все дела. Поэтому не надо мне тут гнать. Пурку. Пургу, что он вас типа любит, а не любит. Нет, здесь, здесь определенное сочетание, которое человек уже все. Сказал, сделал, показал. Здесь нету никакой неопределенности. Неопределенность может быть для вас, да. Но это только ваше восприятие. Этот человек, в принципе, все уже сказал и показал. Поэтому, дорогие мои, больше здесь такая позиция, нежели что-то. Что-то еще. То, а, что -то кто появляется, то исчезает. Ну вот по нужде, да. По нужде. Шестерка жезлов, восьмерки, двойка и десятка. Ну иногда да, Такое может, в принципе, проигрываться, но ну, смотрите. Ну, значит, понятно, вот поймите, для чего он пощезает, либо вспоминает, либо приходит, не приходит. Просто посмотрите, а с какого фига такое происходит, и не на постоянной основе, а с переменным каким-то успехом вместе, либо врозь. Если вам это необходимо, то есть немножко рассмотрите тогда -то так больше, под таким углом, нежели этот расклад. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как то но Делом это не подтвердил. Делом это не подтвердил. Король мечей, Четверочка Пентакли и Рыцарь Жезлов. А это точно ваша позиция? Дорогие мои, если вы загадали, но это вы, вы уверены, иногда ошибаются люди позициями, но немножко понимаете, здесь король мечей. Король мечей это тот человек, который говорит то, что все-таки ему у него на уме, он всегда говорит четко, есть какие-то эмоции чувства, он больше, конечно, ценит какой-то больше все-таки уют и комфорт. Даже если это как человек, у комфорт больше как-то в, в диалоге и тому подобное. Рыцари Жезлов здесь достаточно какие-то вещи. Возможно, человек показал настолько, насколько он чувствует по отношению к вам. Это только единственное, могу объяснение показать. Но здесь человек, еще раз говорю: сказал, показал все. На этом все. Если на этом все тогда я немножко не думаю, что это на это ваш расклад. Если вы что-то, возможно, вы ожидаете от него что-то слишком много, а он даже не подразумевает, это вообще другая тема, дорогие мои. Потому что восприятие женское и мужское друг друга и поступки других людей, либо человека и мужчина, могут быть соответственно немного изменены в зависимости от того, как человек вырос, как человек воспринимает действительность, что для человека является нормой, а для вас нет. Возможно, для вас норма это когда он при вас пригласил на третье свидание вы уже там уже завтракаете а вот для него не норма что на третьем свидании вы завтракаете у него не для него норма что вы это делаете на десятом свидании вот здесь я не говорю что вам как-то надо какой-то темяшиться в человека и чтобы понять его но а, как-то вот я могу только так сказать но здесь человек сказал, человек показал. Возможно, настолько, насколько он воспитан, хочет и взаимодействовать с вами. Но э, больше я сказать только могу для тех людей, кто доказал своими поступками очень сильно для женщин. Вот для тех э, прям хорошая позиция. Если человек доказал себя, показал, и все тут замечательно, тут даже переживать нечем. А если у вас качели, я немножко… Э, здесь может и такой момент, в принципе, играть. либо это не ваша позиция. Вот здесь я прям сразу говорю, вот здесь как-то так. Дорогие мои, вот, короче, как-то так. Поэтому давайте на это все. Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте. За что? Да? Ну вот за то. За всякое десятое. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на канале. Также стримы. Идите, идите на стрим. У нас тут весело, интересно и гармонично. Поэтому желаю вам всего самого лучшего. пока-пока.